12 апреля, пляж Джамтиен и я бы не сказал, что людей нет совсем, но их там много меньше. Как и говорили, пляжи действительно закрыты, еще закрыты аж со второго числа, просто только вчера повесили объявление. Говорят, что даже теперь летают дроны, пугают, типа не сидите на пляже. Но, в, случае, в новостях Мэри отчиталась, что у них есть дрон. И написано, что активити, активити вообще, ну это чем-то заниматься, да? Думали, это бананы, скутеры, различные парашюты. Но, видимо, Но сидеть на пляже это ж не активити. Не сидеть это, видимо, не активити, да. Поэтому сидят. То есть можно сидеть ну, да, на пляже? Да, сидят все. На пионерском расстоянии друг от друга. За нарушение данного распоряжения грозят штрафом 100 тысяч бат. 200 тысяч батов, да. Вообще очень много сейчас штрафов. Кстати, я сегодня прочитала. Самый большой штраф 140 тысяч батов это за то, что... Завышена цена на маски, на санитайзеры и на яйца, На яйца. и до семи лет в тюрьме это может грозить, то есть... Понятно, всех барык накажут. Да, вот это самый большой Но Там штраф. написано, помимо 100 тысяч бат, еще, возможно, год заключения, да. или и то, и другое. Да. Я не знаю, что тут надо делать на пляже, чтобы прописали все сразу. Ну пока, да, пока нет ни одного полицейского вообще, ни, нигде. Они когда новости снимают что они работают, они с утра становятся, все потаются. Есть дрон еще объявление, показывают. смотри вон еще. Че пишут? Че пишут? Ну что, есть пить нельзя. Есть пить нельзя. И, наверное, тоже все сначала думали, есть пить, пить нельзя алкогольные напитки, поэтому на всякий случай их тоже запретили продаваться вчерашние ночи. Никого не предупредили специально, видимо, чтобы никто не закупился. И до конца месяца у нас в потаение продается алкоголь. Нет еды и напитков на пляже, а. на набережной, То здесь тоже нельзя пить и есть. Максимум штраф 100 тысяч бат или год тюрьмы вам всем. Год тюрьмы. Я не ем и не пью, не купаюсь, не сижу, и вообще у меня никакой активити, я стою как истукан. Информирование населения в индивидуальном порядке. Ко всем, кто здесь сидит, подходит вот такой человек с рации и что-то им объясняет. Сегодня потому что они быстренько собираются, видимо, объясняют то, что написано на баннере. Да то, что они смог сказать словами, говорит жестами. Типа уматывай отсюда, фаранг. Собирай свой стул и уматывай. <рек> Буквально две минуты вот этот вот. Ну я не знаю, это не полицейский, это может рейнджер, рей рейнджер да. То есть рейнджер прошелся по пляжу, всех предупредил, устно сказал уходить и все, то есть без всяких штрафов. Ну, в общем, штрафуют не сразу. Нет, но объективно народу немного. Не то, что были валежники еще пару дней назад. Себе там что-то бомбануло. Это это, трансформатор. Общем, ехали по дороге, только что рядом с нами, как бахнул какой-то разряд. Традиционная проблема в Таиланде с трансформаторами, что-то сгорело. Позвонить домой. Есть ли дома электричество? Дети без света будут сидеть сейчас. На час точно, может чуть больше. Ну, в общем, дома вы выбило электричество, Кирилл говорит. Нет, там нет трансформатора. Я думаю, что это белочка. Ну, в смысле, не, не глюк у нас, а в смысле, тут белочки бегают по проводам, и, видимо, одна отправилась, так на новый цикл перерождения. Вот как раз самое время ремонтировать дороги, да? В этом сезоне администрация города Батая ответилась просто каким-то глобальным странным действием, тем, что стали чинить дороги прямо в разгар сезона. Раскопки были по всему городу и очень сложно было передвигаться, особенно во время наплыва туристического в новогодний период. Сейчас ремонт дорог фактически везде закончен и коронавирус обнулил трафик на дорогах города. Обидно, да? Да, конечно, самое время дороги делать, пока никто не ездит. Так, мы едем по улице Тепросит, перед нами вот справа сейчас будет рынок, как его называют, ночной рынок или рынок выходного дня, который сейчас, конечно же, закрыт, поскольку все рынки подобного класса запрещены к работе, работают только продуктовые рынки, на одном из них я вот как раз был в прошлой программе. И главная новость последних суток – это запрет на продажу алкоголя. Не, надо по-другому. Запрет на продажу алкоголя. Кстати, рынок все-таки частично работает, продуктовая его часть. Проезжаем мимо опустевшего аутлета, он тоже закрыт. Это любимый многими русскими туристами, да и местными, магазин с одеждой. С большими хорошими скидками ежегодными, ежедневными. Постоянными скидками. Постоянными скидками, да. Он тоже закрыт, поскольку одежда не товар первой необходимости. Протретесь, ходите голыми. Алкоголь запретили продавать в 47 провинциях. Кое-где заранее уже давно ввели эту меру. В Паттайе ограничили. Было буквально первых несколько часов в первой половине дня. И час в конце дня можно было еще купить везде. Но вот со вчерашнего вечера как-то вот резко они объявили, что все, бан до... До конца месяца, до 30-го. Свет включили. Свет включили, хорошо. Все Хорошо, давайте, угу, Премьер-министр попросил всех присоединиться к акции «Спасем родителей». Имеется в виду, что на праздник Сон-Крам все едут э, к себе в провинции и там встречаются с родителями, семьями. И сейчас в Таиланде идет акция, чтобы никто никуда не ехал и не подвергал опасности своих пожилых родственников. Что такое? А, это пиццу. Это пиццу take можно заказать. Одну а, берешь, одна в подарок. Одну берешь, одна Вообще, в подарок. Вообще, мне нравится вот эта пицца компания, но они все делают на остром кетчупе и дети не едят. А -а -а. Так и все вкусно. Но мы заказываем пиццу хат. 36,6. 36,6. Хорошо. Ну, собственно говоря, вот все. Все закрыто. По 30-е. Действительно, алкоголь нигде не продается, мало того, обычно во времена запрета продажи алкоголя, там различные буддийские праздники, все равно всегда можно где-то купить у какой-нибудь там в бабушка-шопе у себя рядышком, в мини-магазинчике, но именно... В этот раз не продает никто вообще, потому что на буддийский праздник вроде как запрещают, но не проверяют. Ну не проверяют, да, то есть. Ну, типа я не буддист. <laughs> да, да, да. То есть, Мне не страшно. Вот, а сейчас же это приказ правительства с серьезными штрафами, поэтому. Самое главное, как все эти бабушки узнали рано утром о том, что ночью ввели этот закон, я вообще не понимаю, как. Ну ладно, по нам это не особо сильно ударило, мы, к сожалению, вчера допили последнюю коробочку венца. Вот, это единственное, что расстраивает, как раз в тот момент, когда принимали запрет, когда вводили в силу сухой закон. Эх, ну, переживем еще. Вот, что называется, выйти. Да. А кто-то, кто по а кто кто потяжелый, скажем так, расслабляется в Таиланде и подолгу, тем плохо. И правительство, понимая, что... Сейчас я лучше прочитаю. Администрация города Бангкока предлагает бесплатное лечение людям с синдромом отмены алкоголя. В Бангкоке введен запрет на продажу алкоголя с 10 по 20 апреля. И губернатор Бангкока... А человек умный очень, видимо, и опытный, очень побес... сострадающий. сострадающий. Он решил побеспокоиться, говорит, что алкоголики будут страдать от тошноты, рвоты, учащенного пульса и галлюцинации при прекращении потребления алкоголя. Теперь люди могут получить бесплатное лечение в местных поликлиниках и больницах. И всего таких организовали 10 больниц и 68 клиник. Плюс бесплатные консультации круглосуточно по телефону горячей линии. Психологическая помощь. Круто, <смех> <смех> но шутки шутками, а есть все-таки некоторая трагическая информация на Пхукете у нас. Из-за того, что вообще остров закрыли, из-за того, что там тоже, там, там самые строгие, наверное, запреты, люди уже начинают сходить с ума, и есть уже статистика самоубийц среди тайцев. <смех> Яйца. Кто сказал, что нет яиц? Пока мы в супермаркете, на самом деле, я что-то не вижу никакого дефицита нигде. Все есть. Рис, смотри, мешками огромными рис продается. В Таиланде рис всему голова. У нас говорят, хлеб всему голова в России. Но мы хлеб, это у нас вспомогательная часть блюда. Мы едим что-то с хлебом. У тайцев же немножко наоборот. Они едят рис с чем-то. У них рис основное блюдо. И немножко чего-то к нему. Особенно на северой страны. Но это имеет на самом деле такие глубокие корни из прошлого, когда люди... А, жили зачастую в проголодь. Рыбак, тоже самый, поймав рыбу, менял ее на рис, чтобы поесть рис, может быть, с острым соусом каким-нибудь. В общем, рис всему голова. Риса полно. Да, давай вот это какой-нибудь. вот такого нету, только маленького. А не, ляг, аптеки продолжают работать везде, повсеместно. Кстати, я видел, что в фестивале все тоже работает. И аптеки, и банки, и сотовые компании. Просто нужно знать, какими козьими тропами к ним пробираться на, на этажи. Да? Да. На лифте? А, надо проверить. Ты смотри, даже кто-то заказывает delivery мороженое. Сегодня мы по-скромному, раз все работает. Вот здесь, вот в этой кофейне, у меня один бесплатный кофе. О, она открыта. Это тут? А тут, кстати, сегодня пришла мне от них реклама, что ребрышки, которые ты вчера ел, ой, в прошлый раз ел. Они всего 200 бат стоят тайковые. А в прошлый раз сколько стоили? 200. 400? Да. Обалдеть. Ну они, как и все, перешли на режим работы. Даливы и на вынос. Все кофе, абсолютно все кофе, Байван, one get one. Один покупаешь, второй в подарок. И есть еще промоушенка 69. Это тайские все вкусняшки каупад. Вообще цены просто в два раза ниже, чем обычно. Мы здесь были Очень уже несколько раз, здесь классно, вкусно готовят. А теперь да. еще и дешево. Но это цены, да, это цены на это цены на вынос, да, на тейквей. Конечно, конечно. То есть, если на 500 бат покупаешь, то бесплатно delivery. И недалеко, если. Если да, недалеко в этом районе. Ну это по 100 батов. Тоже сказали, -то. что можно одну бесплатно. Да, это все. У них весь, ну вот это ассортимент что здесь: сладости, кофе, все buy one get one. 49 бат это блюдо дня у них там либо жареный рис с чем-то, либо жареная лапша там, с креветками и так далее. Называется это место кафе 35. Five, находится оно на Сой в Адбун и здесь умеют готовить кофе, а также здесь вкусная еда. А еще у них здесь классные интерьеры, много различных локаций, чтобы посидеть, почилить, покушать группами. У них несколько залов есть, таких мини-залов. Но все это не сейчас. Едем дальше по Сой -Вадбун. Кафе хотыковые продают еду. Клубника по 100. Арбузы по 35. Манги не вижу. Сок бамбуков. Сахарный тростник. Да, ключи. Ключи. И на последней машине продавались удочки еще. Удочки? Да, чтобы можно было пойти добывать порыбачить, еду. добывать еду, да, в условиях карантина. Я не знаю, если так дальше пойдет, закрывают все подряд. Один из ключевых ингредиентов стола, алкоголь отменен, запрещен, так и до еды дойдут, блин. Придется самим добывать и ловить что-то. Так, откуда пробки? Народ! Я думаю, надо ехать. Вс, он стоит в одну сторону, даже не меняется. В эту сторону, да? Я думаю, ну, поэтому такая пробка Может, так развернуться? То? когда-то тянется а. <сообразие> пересели в машину вытащили с детей из дома первый раз за две да. недели да даже больше они у нас честно провели на self-isolation более двух недель никуда не ходили хотя ограничения для их возраста нет по всей стране рекомендация для детей младше пяти лет и старше 70 лет детей детей да рекомендация сидеть дома вот но мы в любом случае просидели дома больше двух недель и надо бы деткам хотя бы немножко размяться а то они у дома фактически с ума сошли уже найдем Наружа! Какой... Наружа, да? Наружа, да, наружу жарко и мошки дети дети вы видели наружу вот она такая, наружу. Короче, найдем какое-нибудь укромное место, где нет людей, чтобы они хотя бы там минут 15 побегали, подышали свежим воздухом. Честно говоря, вообще даже не представляю сейчас, куда ехать. Поедем, куда глаза глядят, но куда-то за город, потому что в городе все парки, само собой, закрыты. А нам нужно не парк, просто открытая площадка. Любое поле поля поехали. Таня перед уездом говорит, дети, поехали, побегаем по травке. Я говорю, ага, травка сейчас вся закрыта. Если мы что-то найдем, то грязь. Травка сейчас вся высохла. А травка высохла, да. Да, грязи-то тоже особо нет. нет, но сухая трава. Ядрен батон. Ну вот, Тут как все, бы. Да? да, светофор вот не работал немного, Ой, и уже кто-то навернулся. Кто-то кого-то. А светофор дальше не работает. Смотри, пробка какая. Да, да. Мы едем по Сойсиам Country Club, и у меня появилось следующее наблюдение. Черт народу здесь вообще просто кишмя кишит. Как и было раньше, ну, как, да, и было раньше до... как и было раньше, а может даже немного больше. А, здесь рынок. Здесь рынок с едой, которые разрешены. Вот ты как считаешь? У меня такое предположение, если я в прошлом видео озвучивал, что тайцы не любят готовить дома. Ну, я так не считаю. Это общеизвестно, мне кажется. Тайцы не готовят дома. И предпочитают вечером на рынке все купить, да? Это зависит, если тайцы живут в частном доме где-нибудь, там, на плантациях, да, за городом. Конечно, они будут в основном готовить. Но если тайцы здесь живут, в Паттайе, им даже готовить негде. Ты помнишь, мы в первой квартире жили? Ну, мы да. Мы даже не знали, да. что у нас на первом этаже есть общественная кухня, потому что никто из нашего дома там не готовил. Аншлаг полный. Ну, и я встречал уже и в сети тоже, в соцсетях... Такую информацию народ ну, делил с мнением, что на дарксайде жизнь продолжается. И это объяснимо, поскольку очень много тайцев работали в Патае, жили за сухим видом, так называемая темная сторона. Тут все фаранги так и называют dark дарксайд. И сейчас работы в Патае нет, предприятия закрыты, отели гигантские закрыты. Вон Центара Пятерка на севере просто ворота себе сделали. Просто заблокировали полностью вес. Законсервировался огромный отель. И это не единичный случай. Очень много людей без работы, само собой, сидят по домам вот за этим сухим видом. И что? И роятся здесь. Мы сейчас проедем туда подальше, к Мапрачану может по дамбе можно погулять. Наша задача найти то место, где нет людей. Черт, кажется, у одних у нас была такая идея. Черт! Погуляли. Мы добрались до озера Мапрача, уже немножко погуляли. Ну что я скажу, людей... Как бы не то, что нет, их тут достаточно, они тут все бегают, занимаются спортом, также прогуливаются, как и мы, но мы решили уже больше не искать пустых, не ездить и не искать пустых мест, потому что время вечернее, смеркается, и, в общем, навряд ли мы что-то где-то еще здесь найдем. И здесь, находясь на озере Мопачан, я хочу озвучить еще одну проблему, которая присутствует в Паттайе, это проблема с водой. Смотрите, это патайское водохранилище, оно почти опустошено. Здесь водоизмерительная станция, и... Вот там, где сверху линейка, измеряющая уровень воды, она, собственно говоря, заканчивается, еще ниже примерно три линейки, только там, но там уже не вода, там дно. То есть дно полностью обнажилось. Так что помимо коронавируса еще есть очень серьезная проблема. Это нехватка воды. И она сейчас повсеместно во многих провинциях в Таиланде. Дело в том, что в этом году зарегистрирована самая сильная засуха за последние 40 лет. Правительство просит экономить воду. В некоторых районах начались периодические отключения водоснабжения или сокращения водоснабжения. Я знаю, такая же самая проблема есть и на Пукете. И на последнем совещании по данной проблеме представитель метеодепартамента сказал что до начала сезона дождей то есть в мае дождь маловероятен то есть нам еще месяц нужно продержаться экономить воду и и дождаться наконец начала сезона дождей когда водохранилище восполнится посмотрите вид сверху все что мы видим перед собой это обнаженное дно озера вокруг паттайи еще есть несколько водохранилищ поменьше этого но там ситуация точно такая же Пока летал, снимал, совершенно стемнело. На этом будем прощаться. И спасибо, что смотрите, комментируете. В прошлом выпуске Алексей Осташков написал. Привет, Алексей. У нас на Пукете гораздо строже. Первым заблокировали город Патонг, а Затем все остальные районы. И самое ужасное, что закрыли пляжи. А еще перестали продавать любой алкоголь в магазинах. Так что, если у вас еще продают, беги делать запасы. Не болейте там. Алексей, спасибо за рекомендацию, но я не успел. И в общем... Все, что вы перечислили, теперь и у нас, и город тоже закроют 14 апреля. Сейчас мэрия города разработала новый план по перекрытию дорог, так, чтобы те, кто, кому не надо в Патаю могли проехать мимо, не стоять в пробке там на сухом виде, либо на дублере. Да, и пляжи у нас тоже, Алексей, закрыты, как оказалось, еще со второго числа, но вот только сейчас начали это исполнять. Окей, okay. спасибо. Много классных, приятных комментариев в отношении меня и моей семьи. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Традиционно, возможно, какие-то из них я зачитаю сразу же в следующей программе. Берегите себя и берегите воду. Пока.